Ребят, привет! Вот смотрите, машиночка идеальная, классная, но по факту чуть-чуть неправильно подобран комплект под э, вот такую функцию, то есть когда пришивается этикетка к липучке без основы. Если бы она пришивалась вот на ленточку, либо на изделие, на ткань да, какую-то, было бы все идеально, просто нет. тот комплект, который с отъездной вапой, Сейчас покажем вам, что происходит в таком, такой ситуации и заменим комплект. Решаем по факту запуск оборудования, привезенного напрямую из Китая самим клиентам. Это первая проблема. В момент прижимания. Чем-то пинцетиком. Надо Для того чтобы решать эту проблему, нужно выполнять вот такую вот операцию. Все просто. Все то, что вы сделали, по факту люди ждали еще две недели для того, чтобы получить данный комплект. Сейчас мы переоснастим машину, мы заказали получается, вот такие комплекты переоснасткой. Заказали соответственно на него матрица. Вот. И две недели ожидания на доставку из Китая. Да, тетенька. В общем, мы увидели уже второй клип, как мы решаем проблемы клиентов, которые заказывают оборудование напрямую. На самом-то деле, и первая, и вторая проблема, задача, я бы сказал, это даже не проблема, задача. Не такая большая, то есть мы ее решили. Но опять-таки, если бы туда лезли Люди, которые не знающие просто механики, либо же э, какие-то даже дилеры, неважно. То есть тот человек, который может быть хоть как-то там чуть-чуть соприкасается с оборудованием. Но э, не факт, что он так быстро бы сделал, либо вообще бы сделал. Причем потому, что мы потратили там где-то часа полтора-два для того, чтобы э, разобраться, скажем так, с машиной изначально, то есть перевести на английский язык меню, э, показать о что машина не готова к работе, вот, показать китайцам, что мы хотим дозаказать, потому как это не работает, да, вот, две недели ожидания, опять-таки это деньги клиента, за счет которых он заказывал данный комплект, плюс пересылка, да, то есть можно посчитать примерно сколько это дополнительных расходов, вот, и наших два выезда, то есть первый выезд для оценки ситуации, заказ, работа с Китаем, да, и второй уже непосредственно на замену данной детали. О, деталь заменена, но ну, заменить это не такая большая проблема, тут каждый в принципе, человек, который держит отвертку, это может сделать, но а, тут нужно правильно м, расставить трубки воздуха, тут нужно правильно запрограммировать каждую трубку для того, чтобы данная машина работала правильно, то есть вовремя отключался, там, под, поднималась лапка, перекидывалась перекидка, там и всякие такие вещи, которые по факту делаются программ, но не делается это никак, это первая задача. Вторая задача, если вы видели, мы переходили на другое, там есть под меню, то есть оно зашифрованное, под кодом, и обычный человек этого кода не знает. Это нужно общаться с китайцами, но опять-таки мы его знаем, мы даже по этому поводу не заморачивались, мы знаем. Вот. И при переходе, при смене машины, то есть программное обеспечение машины, меняется полностью все меню на китайский язык. Соответственно, мы переводили потом опять данное меню на английский язык, так как русского там нет. Вот. И программировали всю машину от начала до конца. Если вы заметили, в действительности данные задачи достаточно несложные в принципе. вот Хотя тоже стоит каких-то денег, стоит какого-то времени, и без специалистов это за него бы намного больше времени. Вот, в принципе, так, мы можем, конечно же, вам помогать, но если у нас будет э, слишком большая загрузка, и мы не сможем выделить там лишний час, два, три, четыре, потому что вот на смену комплект даже с э, нашим навыком нам понадобилось 4 часа. Ребят, ну когда так, машина стоит 2-3 недели, да, по факту можно посчитать то, что вы уже потеряли. Стоимость комплекта, стоимость нашей работы. Итого называется, скорее всего переплатили. Такая ситуация бывает. Поэтому думайте сами, решайте сами. Скажем так, это ваша ответственность, когда вы заказываете сами. Через нас можно все сделать, поэтому если нужно, обращайтесь, поможем, проконсультируем, правильно закажем, запустим. И в случае каких-то сложных задач мы все решим соответственно это наша задача уже думать